Приветствую вас, дорогие друзья, и в этом уроке мы будем говорить про управление персоналом. И две главные темы, которые мы сегодня рассмотрим в нашей области внимания, это стили руководства и типа подчиненных. Сегодня ситуация следующая, что если руководитель не знает, как себя вести в коллективе, то он может создавать неправильное настроение. И часто действительно вот можно посмотреть на разные коллективы и увидеть, где руководитель проявляется правильным образом, и команда готова создавать, и готова трудиться, и где руководитель, наверное, допускает какие-то ошибки, потому что команда там демотивирована. Во многом определяет вот ту самую атмосферу в команде или в компании проявление самого руководителя. То есть то, какой посыл он дает. И здесь нужно исходить из двух вещей. Да, мы с вами знаем руководитель двух типов есть руководители которые жесткие и они называются автократы есть руководители которые там более мягкие более гибкие и они называются демократы а, вот задача главная задача руководителя научиться быть не жестким не мягким а быть разным потому что каждая бизнес-ситуация каждое время оно требует действительно вот разного проявления в какой-то ситуации нужно быть жестким и требовательным в какой-то ситуации нужно быть гибким и мягким давать там своим сотрудникам. А, если мы посмотрим с вами на два поведения там, да, жесткое поведение и мягкое поведение, и между собой их соединим, то у нас с вами может появиться 4 стиля руководства. Первый стиль руководства, который называется S1, когда вы проявляете сильную жесткость, и гибкость практически отсутствует. Такой стиль называется инструктирующий. Когда вы, как директор, даете четкие инструкции. Делай раз, делай два, делай три, делай четыре, делай пять. То есть без каких-либо альтернатив. Второй стиль называется S2. Когда у вас остается та же самая жесткость. И когда у вас добавляется уже такая вот поддерживающая составляющая. Такой стиль называется убеждающий. И когда мы исходим из этого стиля, мы даем следующую установку. Делай раз, потому что... Делай два, потому что, делай три, потому что. Каждый раз, когда мы ставим задачу, мы объясняем, почему он должен это сделать. Стиль 3, S3, который называется поддерживающий. В нем практически вообще отсутствует директива, и в нем присутствует поддержка. То есть мы ему говорим, сделай раз, два, три, четыре, пять, если тебе нужна будет какая-то помощь, а да, вот э, обращайся к нам. То есть по сути, скажем, там, мы не даем какого-то инструментария. Мы ему говорим, сделай пять, и если вдруг понадобится помощь, ты обращайся к нам. Стиль следующий, стиль S4, это делегирующий, когда мы просто ему говорим «сделай», и он уже делает так, как он считает нужным. То есть таких получается четыре типа. И э, важно понимать, да, то, что в зависимости от того, какая задача будет перед вами стоять, вы будете выбирать свой стиль. Мы будем использовать стиль S1, инструктирующий, а с другим мы можем использовать стиль S4, делегирующий, в зависимости от того, каков перед нами стоит специалист, какого уровня перед нами стоит сотрудник. Чтобы правильно определять стиль, с которым, нужно будет, с которым нужно будет вам работать, в котором нужно будет вам проявляться, нужно понимать типы сотрудников, которые есть. Как мы можем понять тип сотрудника? Самое главное, с чего нам нужно начать, нам нужно понять его готовность. То есть, насколько он готов выполнить ту или иную задачу, которую вы планируете ему поставить. Готовность всегда определяется двумя моментами. Первый момент — это... «Я хочу» — моя мотивация, и второй момент — это «Я могу» — моя компетенция. То есть от этого мы отталкиваемся. Если сотрудник «Я хочу» и «Я могу», то, собственно говоря, это тот то, сотрудник идеальный, которому мы можем ставить задачу. При, опять же, там, комбинации, при пересечении двух этих проявлений «Хочу» или «Могу» у нас появляется четыре типа наших подчиненных. Первый подчиненный — это тот, который не может у него нет компетенции, и тот, который не хочет, у него нет мотивации. Второй тип, э, это R2, второй тип, тот сотрудник, который хочет, у него есть мотивация, но он еще пока не может, потому что у него отсутствует компетенция. Третий тип, R3, это тот сотрудник, который уже может делать, но при этом у него отсутствует мотивация, он не хочет. И четвертый тип, R4, это тот сотрудник, который и может, и хочет. То мечтает любого руководителя. Итак, как будем совмещать стили между собой и выбирать типы? Все очень просто. Стиль S1, он соответствует стилю R1. То есть тот э, стиль R1, напомню, это немотивированный, некомпетентный. К нему оптимальный стиль будет S1, инструктирующий. Почему? Э, и вообще, кто такой R1? R1 — это тот э, сотрудник, э, который сталкивается в первый раз с новой задачей. И вот то, что эта задача новая... Она, по сути, его немножко волнует, и он переживает, и он боится за ее выполнение, за ее результаты. Поэтому в этот момент у него отсутствует мотивация, и в этот момент у него нет компетенции, естественно. Что нужно такому сотруднику? Такому сотруднику нужен руководитель, который будет исходить из стиля S1, то есть даст четкую инструкцию. То есть четкий, конкретный алгоритм действий того, что нужно сделать. Вероятность ошибки будет мала, но практически нереально, и это расслабляет и успокаивает сотрудника. Он готов четко следовать алгоритму, который вы ему предлагаете. Второй. Вторая связка, да, тоже очень важная. Это S2 и R2. S2, напомню, стиль, который называется убеждающий, а R2 тип, который называется э, «Я уже хочу, у меня есть мотивация, но я еще не могу». Вы знаете, с одной стороны, такой очень... Приятный тип, потому что много желаний, много мотивации, но рисковый сотрудник, который может наломать дров. То есть представьте себе, да, я хочу делать много, я хочу создавать, я хочу, но я пока еще не знаю как. К этому сотруднику мы подбираем стиль, который называется S2, убеждающий. Хорошо, следующая связка. Следующая связка, которая называется S3-R3. Напомню вам про сотрудника. Сотрудник, тот, который уже обладает титулом R3, это сотрудник, который у нас компетентен, могу, но не хочу. А стиль S3 — это стиль, который называется «поддерживающий». Вот в каком случае становится R3? Это нормальный процесс роста, когда человек растет, когда человек развивается. В какой-то момент вы перестаете его контролировать. Вы перестаете давать ему четкий инструктаж. И вот в этот момент он может испугаться. Как так? Раньше вы давали ему четкие инструкции, и он понимал то, что отвечаете вы. А сейчас ему нужно делать что-то самому. И вот в этот момент ему не нужна директива. Ему не нужна жесткость, ему нужна просто поддержка, из-за того, что ты сделай сам, у тебя получится, ты можешь, если вдруг что-то будет не получаться, можешь обращаться ко мне. То есть мы всячески поддерживаем человека. И финальный стиль — это стиль, который называется делегирующий. То есть в чем суть делегирующего стиля? В том, что вы говорите «сделай это». Ту задачу, которую вам необходимо сделать. И сотрудник идет и выполняет. А, потому что там не нужна директива, там нужна поддержка. Это такая вот структура, которая сама себя а, мотивирует, сама себя вдохновляет и сама справляется с поставленной задачей. Представим себе сотрудника R1, который не мотивирован, который не Приходите вы и вдруг выбираете такой супердемократичный стиль С 4 И говорите, слушай, сделай, пожалуйста, вот это. Сотрудник впадает в шок. Потому что у него нет компетенции, у него нет желания, и ему становится очень страшно. То есть вы думаете про себя, что вы даете ему карт вы думаете, что вы вот такой классный, гибкий руководитель, вот все отдаете на откуп, а на самом деле вы совершаете большую ошибку. Потому что процесс, проект никуда не будет продвигаться. Или наоборот, диаметрально противоположная сторона – когда у вас есть компетентный человек, сотрудник, напоминаю, там, да, это r 4 который и может, и хочет, и вы становитесь напротив него и говорите, сделай раз, сделай два, сделай три, сделай четыре. Вот тем самым моментом, вот в этот момент вы сеете демотивацию. Зачем учить человека, который уже в этом является мастером, который в этом компетентен? Используйте схему, учитесь, тренируйтесь и создавайте правильные отношения в своем коллективе. Удачи, друзья. До встречи.